Итак, пятая часть, в принципе, нам осталось выполнить только небольшую математику. Начнем. Это все вот по этому плану. И начинаем, значит, вот с этого, вот с этого уравнения определяем время падения. Итак, чуть. Значит... Извиняюсь, а с какого мы начинаем? А почему мы... Нет, вот здесь я кое-что ошибся. Сейчас вот увидел только, когда решил приступить. Подставляем наоборот, конечно, не в XT, потому что X нам неизвестно, а в y YT подставляем H и находим время падения. Соответственно, потом мы что подставляем? Подставляем... В х время падения оттуда находим полку. Вот, пожалуй, единственная ошибка. Ну, давайте займемся. Итак, начинаем. Первый пункт – это что? Подставляем yt. Напомню, yt – это у нас вертикаль. y мы подставляем в момент падения. y равно, значит, проходит путь h. Подставляем точку c. Значит, что это будет? h равняется vb. Синус альфа умножить на Т-падение плюс G пополам Т-падение в квадрате. Или H у нас равняется... Давайте посмотрим, чему равняется H. H равняется 5 метров. 5 метров равняется... VB у нас было по модулю 8. Синус 60. Это у нас будет значит корень из 3 на 2 умножить на t падение плюс 5 умножить на t падение в квадрате мы уже берем равным 10 4 корень из 3 и так мы имеем квадратное уравнение t падение в квадрате плюс 0,8 на корень из трех Т падения минус 1 равняется 0. Это я разделил на 5. Все, здесь один остался, здесь один. И здесь соответственно 8 пятых. Соответственно, будет 8 десятых. на целых восемь десятых. ,8. Итак, давайте мы перемножим. Значит, корень из трех, во-первых, 3 корень из двух равняется 1,73. Это умножить на, умножить на 0,8 равняется 1,39. То есть, Т падение в квадрате плюс 1,39 умножить на Т падение. Минус один равняется нулю. Далее берем, значит, что мы делаем? Время у нас будет равняться, т. падение у нас будет равняться а, плюс-минус, значит, но вспоминаем, что у нас там будет. Минус b плюс-минус корень из дискриминанта делить на 2. Вон так. Минус 1,39 плюс-минус корень из дискриминанта. Отрицательный мы в принципе можем сразу убрать. Делить на 2, то есть делить на 2, потому что а у нас единица, b у нас так. И дискриминант у нас чему равен? b в квадрате минус 4 c Минус 4 умножить на 1 то есть равняется а, плюс и так давайте вычислять 139 квадрате 192 плюс 4 это у нас будет значит 192 плюс 4 Корень из этого, чему у нас равен. Ой, извиняюсь. Где у нас этот товарищ? Вот он. Плюс 4 равняется 5.92. Корень квадратный равняется 2.43. То есть, минус 1.39. Минус 1.39. Плюс 2.43. Деленное на 2. Это равняется... Значит, минус 1.39. 39 равняется 104 делить на 2 равняется 0 52 и 2 0 522 0 522 секунды то есть время падения округлим приблизительно 0 полсекунды Следующим шагом, значит, что мы делаем? Подставляем время падения в это уравнение, находим координату x и, соответственно, длину полки, Второе. Значит, то есть, x падение, значит, вся ширина полки, это значит, b плюс h умножить на котангенс бета равняется у нас чему? Вот этому самому vb косинус альфа. Вот оно, vb косинус альфа на... Падение. Равняется Vb косинус альфа умножить на t падение. Отсюда b равняется чему? Vb8 умножить на косинус 60 градусов умножить на 0,52 секунды минус h это у нас 5 метров умножить на катангенс 75 градусов. Подставляем 8 умножить на косинус 61 вторая. 0,5, 0,5 это 0,25. То есть, 1,4 получается 2 минус 5 умножить на что там? Котангенс 75 градусов. Ну, котангенс 75 градусов, это нам надо прибегнуть к помощи жуткой что это у нас будет? Градусы. У нас градусы, градусы, да. 75 Косинус 0,26. Давайте запишем 0,26. Это равняется 2 минус. Извиняюсь, я уже поплыл. 0,26 делить на, соответственно, что у нас будет здесь? 75 синус 0,97. 0. 97 то есть это все у нас равняется 2 минус 5 умножить на 26 делить на 97 давайте мы разделим 26 делить на 97 равняется 027 0,27. Это равняется 0 ну и 5 на 0,27. Умножить на 5. Равняется 134,2 минус 134,2 минус 1,34. Это будет равняться 0,66 метров. Итого полочка у нас должна быть примерно более полуметра 05 умножить на 027 ну почему-то у нас пошли расхождения с ну, в принципе допустимо я смотрю ответ в ответе там 077 метров у нас 0.66 во времени падения. В ответе там у нас 0.53, 0.53 секунды. У нас 0.52. Вот я покажу вам сейчас. Здесь немного, кстати говоря, другое решение. X от находят сначала уравнение траектории, то есть из двух полученных уравнений исключают время. То есть, например, выражают время из первого уравнения, подставляют сюда и находят независимость Y от T, а Y от X. Вот эта зависимость. И уже подставляют там нужные данные. Ну, не знаю, можно и так. Ну вот видите, здесь получается B равняется 0,77, у нас 0,66. И время падения 0,53. Ну и остается последний шаг. Это значит, что определить Скорость. Определение скорости. То есть, как вот здесь третья подставляю и падение. Подставляю в уравнение скорости. Думаю, это не слишком проблемно тоже. Третьим шагом, что мы делаем? Подставляем. Значит, Vx равняется вообще Vb косинус альфа. Это не меняется у нас величина. То есть, 8 умножить на... Косинус 60 градусов, это равняется 4 метра в секунду. И, соответственно, Vy равняется Vb, умножить на что? На синус альфа, плюс Gt падение. Это равняется 8 умножить на синус 60 градусов, плюс 10 умножить на 0,50. 2 или равняется мы 8 уже умножали на синус 60 или нет по ходу дела вот 8 умножить на корень из 3 мы это еще на 5 ага. да, ну если мы умножим это дело на 5 то мы получим сколько там 1.39 на 5 это будет 5.4 в уме 9 1, 6 и 95 то есть 695 примерно это будет 695 плюс 5 и 2 то есть примерно сколько это 12 и 15 метров в секунду Ну и чтобы сравнить, давайте получим Вц по модулю, как я вижу здесь в решении. То есть это будет ВСХ квадрат плюс ВСУ квадрат. Корень квадратный. 4 в квадрате плюс 12 в квадрате. Давайте округлим. Это будет, значит, сколько у нас? 16 плюс 144. Это будет корень из 164. То есть это примерно ну давайте вычислим на калькуляторе это будет 160 корень квадратный 12 и 65 12 и 65 метров в секунду но ну, в ответе у нас 12 8 12 8 метров в секунду вот получено нами решение. Небольшие расхождения с ответом, в общем-то, вполне допустимы в данном случае погрешность в результате округления. Вполне возможно, мы если бы более точно решали, мы бы получили и более точные ответы. Но расхождение в одну сотую секунду здесь, в 11 сантиметров здесь и здесь в 15 сотых метров в секунду. Ну, главное, что решение вы увидели. Надеюсь, оно было вам полезно, будет вам полезным. Всего доброго.